Добрый день, дорогие друзья! И в этом видео я хочу вам рассказать про Павловню и коротко историю знакомства у меня с этим замечательным деревом. О Павловне я узнал в начале марта 2019 года. И как только я всю, собрал всю информацию о том, какими свойствами обладает это дерево и какую пользу оно может принести, я сразу же заказал семена и решил ее выращивать в итоге что у меня получилось и каким образом я все это делал есть целый плейлист на канале Дивный сад в котором я рассказываю и показываю вплоть от посадки семян до высадки в грунт что я делаю это как сажаю семена как готовлю землю для посадки и так далее там подобное целый плейлист с какими сложностями и трудностями я столкнулся в процессе выращивания и каким образом я решал те или иные возникающие задачи по ходу выращивания но в этом видео я хотел рассказать о немножко о другом если вы впервые слышите о таком, о таком замечательном дереве просто великолепном я считаю дереве павловне то рекомендую вам посмотреть видео Павловне самое быстрорастущее дерево на земле это видео также есть по листе на канале Дивный сад про павловни там достаточно подробно, детально я рассказал о том, что это за дерево, какие полезные функции она несет, что вообще оно из себя представляет, как оно выращивается, где растет, какие у него возможности. Все, все, все, все есть на канале. Посмотрите обязательно, вам очень понравится. Прям рекомендую. Ну а это видео я, в этом видео я хотел поделиться своим результатом, показать, какая павловня на выросла у меня на 29-е сегодня, я снимаю видео, 29 мая вот она такая красивая это примерно уже практически 25 27 сантиметров высотой сеянца, с прекрасной корневой системой, это видно вот я думаю на видео с активным ростом очень хорошо развивается, растет уже вот такие большие, огромные лопухи листья прекрасно себя чувствует и я а, предлагаю вам если вы впервые слышите о Павловне и тоже хотели бы ее вырастить, ну сезон как бы уже проращивания рассады из-за длительного роста ее как бы, может быть упущен, хотя в принципе я буду сажать их позже. Но вы уже сейчас можете приобрести вот такие сеянцы Павловни и попробовать высадить себя на участке и посмотреть, как она у вас развивается и как она у вас растет. Вам нет необходимости ждать, проходить все этапы, которые прошел, длительные, определенные условия создавать для проращивания семян, потому что это она не просто так прорастает, как вот обычные семена, она определен, требует определенного алгоритмики ухода за ней. Хотя, в принципе, вы этот, каждый может повторить мой путь и сделать все то же самое. Но если вы не хотите как бы вот этим всем заниматься, делать, то я предлагаю для тех, кто хочет. Уже прямо сейчас а, вот такие саженцы, точнее сеянцы их правильно назвать, а Павловнии готовы к в открытый грунт. И уже в этом году вы можете а, узнать, какая высота будет конкретно у вас, потому что условия выращивания, проращивания во всех разные. Это и место расположения зависит, и место расположения на участке, и место расположения участка на территории области, где вы находитесь. И поэтому Результаты у всех будут разные, и это достаточно интересно, какой у кого-то получится результат. В любом случае, рекомендуют весной делать технический срез. Про технический срез я планирую снять видео, потому что возникает достаточно много вопросов. Для чего делается технический срез, зачем он нужен, и вообще, что это такая за процедура интересная технический срез. Потому что немногие с этим сталкивались, и многие даже не слышали о таком понятии и для чего это нужно. Я планирую снять об этом целое видео, в котором подробно расскажу, для чего нужен, какие эффекты от него, что он дает и вообще, что это такое, с чем это едят. Поэтому, если вам интересно, подписывайтесь на канал, будет на канале об этом видео. Но а это видео я не буду затягивать. Хочу, вот, если вы хотите, так же, как и я, вдруг, буквально вот недавно, на днях, узнали о Павловне, и также заинтересовались, как и я, этим деревом, и тоже, как и я, как только увидел сразу, захотели посадить у себя на участке, попробовать поэкспериментировать, то я для этих людей предлагаю приобрести саженцы. То есть не ждать этот долгий путь выращивания, проращивания, а уже купить готовые, вот вы их видите, вот такие они в прекрасном состоянии, и посадить уже в этом году, получать свои результаты, потому что они будут очень интересные у всех свои вот эти листики забегу вперед вырастают до 1 метра в диаметре представляете вот такой вот. Вот просто да. посмотреть да размер ствола по отношению к листу и вот они вырастают очень большие очень интересное дерево рекомендую всем посмотреть если вы еще не знакомы ну на этом все вся информация о, том, о стоимости саженцев и подробная информация где и как можно приобрести будет в описании к этому видео поэтому если вам это интересно связывайтесь по контактам ниже со мной и пообщаемся более подробно может быть обсудим какие-то моменты, ну и вы можете также приобрести саженцы сеянцы точнее говоря. сразу хочу сказать так как я высаживаю буду много то количество вот таких вот очень ограничено то есть их будет всего я не знаю, но, может быть, пару десятков максимум, которые я могу предложить вам сейчас, сегодня, в этом году. Остальные все я буду высаживать самостоятельно и буду э, сажать сам, чтобы получить на будущий год результаты, потому что э, ну, про технические средства отдельно, ну, я думаю, что почему и как это будет происходить, и почему я высаживаю в течение всего электричественного периода, я думаю, я сниму отдельное видео в котором поделюсь и расскажу тоже об этом, почему, в принципе, может сажать в течение всего сезона и что это даст на будущий год. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите для контакта, по контактам под видео. Пока!